Пришел блаженный Кило, чтобы поменять метапик в рейтинговой сетевой игре. Да полыхнут задницы тех, кто еще не познал силу и мощь данной штурмовой винтовки. Или же нет? Может быть, это все громкие, необоснованные заявления? Давайте разбираться. Здарова, мужские мужчины! И иногда, мне кажется, что у разработчиков просто какой-то нескончаемый запас оружия для добавления в игру. Никто никогда не задумывался, что будет, если все оружие закончится? Что тогда они будут добавлять? Рогатку, пугач или, может быть, какую-нибудь мухобойку? Не знаю. Думаю, такой движ еще не скоро настанет. Так вот, все мы здесь сегодня собрались, чтобы попробовать на вкус чарующий. И забегу немного вперед имбалансироваться штурмовую винтовку Кила-141. Эх, ппшечки, прошло ваше золотое время. Короче, погнали смотреть, что там по урону. Хотя, погоди, погоди, ты только глянь. Нам совсем чутка осталось до 100 тысяч. Я знаю, что многие уже подписаны, но есть и те, кто смотрит всю эту движуху по стелсу. Отец, нужно исправлять данное недоразумение. Подписывайся, если ты еще не с нами. Только тебя все ждем. Спасибо. Значит так. многие уже выучили мой алгоритм сборки оружия и, пожалуй, пришло время его повторить и закрепить. Сначала разберем тип оружия. В данном случае новая штурмовая винтовка. Как показывает практика, на штурмовку лучше всего вешать один модуль на сохранение дистанции, потому что два это уже перебор для сетевой игры. В королевской битве дела обстоят иначе. Перед выбором ствольного модуля залетаем на полигон и чекаем значение урона сначала все проверяем без модулей так на дистанции до 17 метров во всей части тела кроме головы залетит 29 единиц дамага в черешню зайдет 43 как ты думаешь для штурмовки 43 в голову не чересчур самая главная особенность скилла как ты уже успел заметить это одинаковый урон по всему корпусу хорошо едем дальше с 17 с половиной метров до 20,5 с половиной урон будет уже вот таким для сравнения значения показаны через черточку и выделены красные. Дальше идет отрезок до 46 с половиной метров, там уже вот такие данные. И урон на финальном отрезке будет вот таким. О чем же говорят нам эти значения? Сейчас расскажу. Но сперва бегом на киноканал 9SPP, на котором можно почилить и забрать годные сборки для сетевой и королевской битвы. Также там есть эксклюзивная фан-рубрика с комплектами, дополнительные материалы с фишками и приколами в колде. И не только. Прямо сейчас 9SPP для своих подписчиков зарядил конкурс на боевые пропуска. И в этом движе нужно обязательно поучаствовать. Фильм с Розы. Выигрышем ждет тебя в описании. И только самые прошаренные знают, как расшифровывается 9СПП. Данные значения урона говорят нам о том, что для сетевой игры это довольно-таки неплохие показатели. Сейчас их сравним с другими показателями, которые выдает нам магазин на 100 патронов. Перед тобой отрезки урона кила без модулей, а теперь с магазином на 100 патриков. Разница на лицо. Но стоит ли делать из штурмовки тяжелый пулемет для сетевой игры? К этому вопросу мы еще обязательно вернемся, но... забегая вперед лучше не надо. У нас есть три модуля на дистанцию. орлинный глаз и магазин мы не берем. Возвращаемся на полигон и смотрим поведение ствола при спрее. Ты сам все видел, вертикальная отдача игривая, и на половине дефолтного боезапаса появляется неприятная горизонтальная отдача. И знаешь, это ведь хорошо, ибо показатели урона очень хорошие. Хорошо, что разработчики не сделали из пушки лазерган, хотя кое-какие мысли насчет мифика у меня имеются. Скорость прицеливания, перезарядка и спринт у килла обычный, я бы даже сказал нормальный, без каких-то шокирующих потрясений. Так какой же ствол выбрать? Лично я решил отдать свое предпочтение меткому стволу ОВС. Давай посмотрим, как он сохраняет урон на дистанции. Эти показатели покруче, чем у того же магазина на 100 патронов для справки. К тому же у данного модуля есть позитивные бусты на контроль, но и скорость он режет знатно, поэтому под него я всегда беру модуль без приклада, чтобы компенсировать данную потерю. Меткий ствол отлично сохраняет урон и превращает килла в короля средних дистанций. Мне почему-то кажется, что новая штурмовка это прямая замена М13. Хотя могу ошибаться, надо все проверить и без вас мне не обойтись. Ловите челлендж. Если данный выпуск соберет 5000 кулакичей, я заряжаю свою актуальную рубрику Битва ганов. Где схлестнутся наши штурмовки? Там-то мы и узнаем, что же лучше и почему. Ну а пока вы фармите кулакичи, немного поговорим о мифическом скине. Мне не понравилось то, что скин получился какой какой-то за гранью футуристичным. Это даже уже не сай fi пушка, это непонятный бластер. Уверен есть и кому нравится такой прикол, но внешне мне не очень пришелся он по душе, хотя выполнен облик конечно же на высочайшем уровне с хорошей проработкой. Ты уже успел заметить, что есть некое подобие коллиматора и скорее всего тебя мучает вопрос, намного ли удобнее стрелять с такой вот мушкой и мой ответ да. Намного. Меня не покидает чувство, что с мифическим скином все-таки точнее как-то все залетает, хотя скорее всего дело просто в мушке, лутанул я данный скин всего лишь по одной причине, чтобы не терять полезное время на ивент, ибо мне хотелось как можно быстрее рассказать тебе о новом оружии. В целом мифик не плохой, свое мнение обязательно напиши в комментариях насчет данного приколдеса. Еще разочек напомню, что у меня там по модулям, это метки стрелок ОВС, который сохраняет урон на дистанции, к нему я взял модуль без приклада чтобы выровнять потерю скорости и само собой пострадала кучность и ее немного подправим лазерным прицелом остается два модуля и вот здесь я предлагаю тебе отталкиваться от своего стиля игры иными словами сейчас модули подстраивай под себя я к слову решил взять боезапас на 50 зайчиков причина очень простая скилла я принципиально стараюсь играть на средних и дальних дистанциях кпд с таким магазином увеличивается увеличивается в несколько раз. Важная пометка, господа. Для ближних дистанций есть пушечки и поэффективнее, это стоит помнить. Финальный модуль в моей сборке это перк. Но какой? Попробуешь угадать в комментариях прямо сейчас? Я дам тебе для этого 7 секунд. Ну что, готов? Думай, думай. И это перк «Отключение». Дело в том, что сейчас данный перк неплохо себя показывает в бою. Дело в том, что его немного улучшили. Если кто не шарит, то этот перк замедляет противника при попадании в ноги. Но с недавних пор теперь любое попадание замедляет врагов. Учитывая то, что скилла я играю на средних и дальних расстояниях, дополнительное замедление противника лишним не будет. Итоговая сборка вот такая. Я рекомендую к ней присмотреться и... И на ее базе сделать свою. Ну а сборку для королевской битвы я скоро заряжу на свой лайв канал. Так что туда не забудь перейти. И ловите подарок все те, кто досмотрел до этого момента. Прямо сейчас в моей группе ВКонтакте идет лайтовый конкурс на 15 стикер-паков. Поэтому пора флянушки и туда залетай. Чтобы стикеры лутануть. Да и 5000 кулак, еще не забывайте шибануть, мужики. Чтобы вышло сравнение Кила и М13. Я в вас верю, отцы, жму руку. Это был... А, генецкий.